Сколько хэштегов использовать в постах Инстаграм для максимального количества лайков и комментов? Совсем недавно Инстаграм заявил, что пользователи должны использовать от 3 до 5 хэштегов. Минуточку! Незадолго до этого сказал создателям стремиться к 8-15 хэштегам, но при этом разрешает использовать все 30. Так где же истина? В этом случае явно не посередине. Да и доверять справке, особенно в настоящее время, мягко говоря, так себе идея. Вот компания Лейта и решила проверить, так сколько хэштегов сейчас следует использовать в Инстаграм. И заодно проверить гипотезу, что меньшее количество тегов повышают релевантность поста и тем самым повышают его позиции. Это кажется вполне логичным, так как зачастую пользователи используют нерелевантные теги, чтобы заполнить все 30 полей. Компания Лейта проанализировала 18 миллионов постов, естественно, за исключением Рилса stories и выявили некоторые интересные зависимости. Ссылку на оригинал исследования мы оставим в описании под этим видео. Во-первых, гипотеза о преимуществе меньшего количества хэштегов была опровергнута. Посты с большим количеством хэштегов показали лучшие результаты. Вот на этой диаграмме хорошо видно. Также мы можем видеть, что посты с 20 хэштегами немного, но опережают посты с 30 хэштегами. В компании решили выяснить, это новый тренд или так и было. Результаты снова на экране. Как видим, данные за 2020 практически совпадают с данными за 2021 год. И заметьте, что повышение рекомендованных Instagram 5 хэштегов дает резкий прирост охвата. Вот вам и ответ, стоит ли слепо доверять написанному в справке. А использование всех 30 разрешенных хэштегов дает рост вовлеченности в виде большего количества лайков и комментариев. Это можно увидеть на вот этом графике. И, кстати, снова рекомендованы 5 хэштегов на пост, и здесь показали наихудший результат. Вывод? Как всегда, на поверхности. Оптимальным является использование 20-30 хэштегов, максимально релевантных контенту поста. А как подбирать релевантные хэштеги? Это тема следующего видео. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами была Академия Вебком. До встречи!